Так, привет ребятушки. Сегодня мы вырвались с Андрюхой на охоту. Пуярим по РТшу. Не знаю, что будет, но постреляем чуть-чуть, это точно. Наверное, на пять